Не будь Россия ничьей добычей, не следуй правилам тех приличий, какие хищник диктует жертвам, не будь съедобной, не верь экспертам, чей опыт славен словесным блюдом, тогда не будешь дежурным блюдом, закуской, жертвой звериной страсти порвать с восторгом тебя на части, не будь безгрешной. Из тех, кто жив, никто не ангел, не упреки лживы. Не будь пушистый, но будь зубастый. Чисты фашисты, как тюбик с пастой, Чистые фашисты, как зубик с пломбой, как в небесах санитары с бомбой. Не говори, что бывает хуже, не жди пощады в глобальные лужи. Не будь Россия, Страной-тарелкой, разбитой в дребезги подлой сделкой, Страной осколков, отдельно взятых в разъединенных российских штатах. Не будь разъемной, не верь экспертам, Не следуй правилам тех приличий, какие хищник диктует жертвам. Не будь, Россия, ничьей добычей.